Как что-то сделал? Я генератор звуков. А я слышала, у кого-то на колобила. О, ведьмин круг, да, да, ведьмин круг. Вот так правильно? О, у тебя луч! давай, давай, criteria. Doc а ну давай, totally давай! давай, давай. Я закричу так, если мне станет плохо, но пока вроде норм. Белибукой. Ой, блядь, твою мать. Белебукай. Белебукай. <связь> Прекрасно, это замечательно. Боже, О, это потрясающе, господи. Давайте, еще раз, 10 тысяч. Да, ничего нет. Где мы, Клесл? его нахуй, <связь> Ладно, давайте. Раз, два. У меня все хрустит, алё. Клысая. <свист> Ой, подожди, <ты>. <свист> Ура, меня, меня перестали мертвить. <свист> О, вот, все, теперь ровно держу. Надой <свист> <свист> <свист> <Хоть> ты меня... <свист> Подожди. <свист> Дорогие друзья, с вами Демон и Андроид. И Android. Похуй. Так, и сегодня мы. Как Какой бы... похуй? Ты шо, охуел? Похуй Зрителям не зан... похуй на меня, блять. Похуй давай заново.